Более 50 миллиардов долларов годовой прибыли и более 100 миллионов игроков по всему миру. Это индустрия онлайн-гэмблинга, индустрия огромных прибылей и колоссальных возможностей. Представьте, что как только игрок в казино делает спин в игровой автомат, вы получаете прибыль. Как только игрок выигрывает раздачу в покерном турнире, вы получаете прибыль. Как только игрок делает ставку на свою любимую команду в премьер-лиге, вы получаете деньги. Мы делаем это возможным уже сегодня. Представляем вам VGS Holding – первую в мире инвестиционную платформу, не имеющую аналогов. VGS Holding открывает вам двери в мир онлайн гемблинга Мир огромных денег и колоссальных прибылей, будоражащих сознание. VGS Holding – это полностью децентрализованная гемблинговая платформа на базе блокчейна «Эфириум» и десятками азартных игр, которые придут по вкусу любому игроку. Сверхприбыльный утилитарный турботокен VGX с ошеломляющим потенциалом роста и бешеной ликвидностью, обеспеченной системой Buyback. Революционная партнерская программа, включающая бинарный бонус VGS Binary Network и линейный бонус VGS Linea. Станьте частью многомиллиардной индустрии уже сегодня. Станьте частью чего-то большего. VGS Holding.